Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ Киминком связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. В 2018 году были заключены двухгодичные государственные контракты. Для обоснования этих закупок в 2019 году необходимо приложить переходящие ГК и таблицу с детализацией. Что должна включать в себя таблица с детализацией? Для обоснования закупки на 2019 год при наличии заключенного в 2018 году двухгодичного государственного контракта необходимо приложить этот государственный контракт и таблицу с детализацией по годам. Каким образом требуется внести закупку, которая включает в себя несколько государственных контрактов до 100 тысяч рублей? Одинаковые закупки до 100 тысяч рублей включаются в ГИСКИ в одну закупку. Для закупки устанавливается галочка в чекбокс. Закупка будет реализована контрактами до 100 тысяч рублей в соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 93 ФЗ. Если общая сумма закупки превышает 500 тысяч рублей, в поле комментарий необходимо предоставить расшифровку платежей или приложить файл с детализацией платежей к МПИ в раздел "Мои документы". В разделе 6.5 электронного паспорта объекта учета требуется приложить сведения об актах сдачи приемки. Что необходимо приложить, если акты по государственному контракту отсутствуют в архиве, их нет физически. В соответствии с разделом 6.5 «Сведения об актах сдачи приемки» приложение номер 4 – к методическим указаниям, утвержденными приказами Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127, необходимо внести все необходимые документы по закупкам. В случае их отсутствия необходимо разместить в разделе 6.5 ЭПО «Товарные накладные акты уничтожения документов по истечении срока их хранения»,